Человек получает в среднем около 32 гигабайт информации каждый день. Мы достигли точки информационной перегрузки. Наше внимание постоянно рассеивается. Наша способность мыслить ухудшается. Это влечет за собой ослабление памяти. Имена людей и названия мест все труднее запоминаются. Компания GNS, вдохновленная практиками восточной медицины, разработала собственную уникальную формулу, используя протеины, полученные из коконов тутового шелкопряда. Это открытие и легло в основу для революционной диетической добавки для поддержки памяти и увеличения концентрации внимания. Настало время для унции уникального продукта, разработанного специалистами GNS. Реализуй больше возможностей своего разума. Майнд улучшает работу памяти. Майнд увеличивает сконцентрированность. Майнд клинически изучена. Каждая унция содержит вкуснейший аромат лимонной меренги и лимицин, способствующий увеличению сосредоточенности. Клинически исследованное средство для улучшения памяти. Получите максимум от своего дня. Вы на высоте, когда ваш разум работает настолько быстро, насколько это возможно. Майнд эксклюзивно от Janess.